Всем привет, ребят, всем привет, продолжаем прохождение э, ходячих мертвецов, соответственно, в прошлой серии мы получали от Чака весьма-весьма такие полезные советы, соответственно, э, я так понимаю, в этой серии мы займемся э, тренировкой Клементины и стрижкой. Прежде чем продолжим, попрошу тебя не забыть поставить лайк, подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А мы начинаем, поехали! Так, сейчас у нас разговор с Чаком нам предстоит, да, судя по всему. Так, давайте его расспрашивать. You у тебя есть семья? Где-то там, где-нибудь. Ну, вроде I'm как я один, уже 14 лет, oh, если мне память не изменяет. Жаль это know. слышать. В этом нет ничего вины. Your Значит, home. ты бездомный? Mm, Может быть и так. У меня хватало домов, то здесь, то там. Но они попросту не подходили. Я люблю выпить, понимаешь? Yeah. Понимаю. А у тебя есть выпивка? Нет. No. Вот черт. Я застрелил дака, дака, сам знаешь. Кто-то должен был это сделать. Какой wish. кошмар. Said... Истину глаголишь? Where Куда направляешься? Uh, Туда. Я имею в виду, когда spread. приедем в саван. Есть мы Поговорим, we'll когда приедем в город. Вам же народ так или иначе нужна компания. Будь осторожней. You. Как скажешь. Так. Эй. Hey. Hey. А все. <laughs> Ясненько. Так, ну что, соответственно, я так понимаю, мы будем скачать какую-то сумку, да, и общаться со всеми остальными э, членами нашей команды. Сейчас посмотрим, кто что нам может сказать. Привет. Привет. Неплохо бы добраться до воды. Ты все еще хочешь уплыть на лодке? Это все еще лучший план. Кем? Это лучший план. Привет. Да? Здесь есть какие-нибудь карты? Я не знаю Я просто хотел обсудить это с Клем, чтобы она знала, что делать, когда мы доберемся до Саванны Ну, я понял, с ним, короче, бесполезно общаться Наверное, корзина с картами, нам нужно тут посмотреть Можно тебе на секунду, Кенни? Можешь меня оставить в покое? Тут полно карты и документов он не уступит мне, да, место, судя по всему? Еще раз попробуем. Можно я туда заглянул на секунду? Я был бы рад, если бы ты меня в покое оставил. Ну ладно. Я хотел бы поговорить с тобой о том, что скрываю все прошлое от вас всех. Еще в Мейконе ты рассказал нам, что тем магазином владели твои родители. Больше личной информации не нужно. Я уверен, Катя относилась бы к тебе хорошо. Так что проехали. Хорошо. Так, карту нам, короче, не достать Ладно, пойдем тогда дальше Как же у нас группа-то уменьшилась, боже мой Привет, Бен Привет У нас не так много осталось Да уж Ты, я, Евгений, Клементины Бездомные, если он не уйдет мы все бездомные Ты знаешь о чем я. Mm -hmm. Mm -hmm. Ни к чему так характеризовать людей к Кем бы они ни были yeah. well, Думаю, не стоит Карли не должна была погибнуть Тогда вместо Лили пристрелила бы меня Да, yeah. yeah. возможно Увидимся yeah. Да Приободрительно, конечно <laughs> Где его сумка? Надеюсь, мы не задержимся Пожалуйста. в этом поезде. Угу. Вот Это оно выглядит множество. довольно чисто. Вот и ножнички. Похоже, у человека осталось немного выпивки. Он жил здесь некоторое время ну, Ничего больше здесь нет Так, короче, у нас есть ножницы с вами э, Бутылка виски, можно выпить, я так понимаю Но я думаю, не стоит Не будем этого делать Эй, Клем, ты поговорил с ним? Да, он объяснился И дал ценные советы Послушай, мы не позволим, чтобы с тобой Случилось что-то плохое Но есть меры предосторожности, которые нужно принять Хорошо, да, в этом есть толк Не волнуйся, солнышко Хорошо, что нам нужно сделать? Так, мы должны придумать план, чтобы знать, что делать, когда прибудем в саванну Научить тебя защищаться и привести маленько в порядок твою прическу, чтобы тебя было не так просто схватить Я бы хотела этого Здорово Что думаешь о Чаке? Не знаю Я тоже Он вроде как хороший парень Думаешь? Нам не стоит делать посвященных выводов, ему ведь тяжело пришлось Ты должна знать, как защищаться. Например, прятаться или убегать? Поняла. Вообще, я имел в виду с помощью этой штуки. Главное, не бойся пистолета. Это просто-напросто вещь. Возьми. Но знай, где ты все время держишь палец. И не отпускай куров, если не хочешь кого-нибудь ранить. Хорошо. Хорошо. Видишь, он не страшный. Он тяжелый. Ты станешь сильнее. Когда направляешь пистолет, смотри прямо на цель через выемку. Подыщи позицию для стрельбы, когда закончишь целиться. Мне что-нибудь еще следует знать? Когда будешь готова стрелять, убедись, что дышишь не слишком сильно, а потом полностью задерживай дыхание, когда жмешь на курок. Точно так же, как я плаваю? Нет, только на секунду. Я заметил, когда сам задерживаю дыхание, стреляю гораздо точнее. Трудно, но это помогает. У меня получится. Хорошо. Мелотина. Хорошо, локти не поднимай. Хорошо, давай, ты сделаешь свой первый выстрел. Ладно жми на крок, а я прикрою твои ушки. Тихо и спокойно. Тихо и спокойно. Ты в порядке? Моим рукам больно, и мне это не нравится. Попробуй привыкнуть, ладно? А я должна? Да, должна. Так, а я не знаю даже. Он, наверное, левее. Хорошо, Цельсия немного левее. Не шевелись. Почти попало. Так это ниже надо. Немного правее. Ниже. А, у меня получилось. Отлично, хороший выстрел. Молодец. Возьми чуть левее. Немножечко ниже. Молодец, здорово. М -м, это мы пока не отработаем, что ли, будем ее тренировать? Ух. У меня получилось. Да, yeah, ты справилась. Хорошая работа. Я задержал дыхание, и пистолет не так сильно дергался. So... Видишь, у тебя получилось. Но все-таки бутылочки though. не ходячие. No, да, from... это далеко не так. But Но you know, know, теперь ты знаешь, как это нужно сделать. Однажды мы научим work тебя work стрелять ходячей. Okay. Хорошо. Хорошо себя so scary, чувствую. И не страшно, да? не Так, ну что ж, теперь придется ее постричь, ребят. Эй, hey, Клим. Привет. Ну, so well, наверное, тебе это не понравится. Oh, no. oh, no. О a... нет, nice. что случилось? Ничего. Мы просто должны поговорить о твоей прическе. Она небезопасна. Не хорошо так говорить. Что? Хочешь сказать, что она пахнет? Нет. No. No. No. Потому что пахнет, вроде бы. Помнишь, когда Энди Сен-Джон схватил тебя за волосы, я тогда рассверепел? Yeah. Да. Это может случиться снова. Но если это будет ходячий, тогда нам, про нам просто нужно подстричь волосы. Trim, right? Просто подстричь ведь так? Right? так? Мне нужно постричь волосы достаточно коротко, чтобы за них нельзя было схватиться. Okay. Ладно. Не против, если мы сейчас попробуем? Нет, не not. против. Выше голову. Стрижка хорошая, что -то. Да уж. Кто <laughs> еще занятие стричься? Ты знаешь, как стричь? Разве это может быть сложно? Я становлюсь похожей на мальчик. Да брось ты. Значит, ты убил кого-то раньше? Да. Я рада, что в конце концов сказал мне. Я тоже. Ты же сегодня убил много этих чудовищ. Это уже не так важно. Ты права. Раньше-то всего этого меня отправили в тюрьму, знаешь ли. А людей могут отправить в тюрьму, когда они невиновны? Конечно. Хорошо. Думаю, я закончил. Возможно, я смогу чем-нибудь завязать часть волос. Держи, у меня есть резиночки. Правда? Ну да. Лили дала их мне, чтобы я спала. Вот, закончил. Глупо смотрится. Нет, мило выглядишь. И схватить тебя труднее. Ну, не так уж и сильно он ее постриг, в конце концов. Так. Прости, что так обошелся к прической, но все же она выглядит ухоженной. Моей маме это не понравится. Нам нужно подготовиться, когда прибудем в Саванне. Было бы хорошо. Надеюсь, в городе безопасно. Боже, я тоже. Так. Теперь, я думаю, можно взять, да, бутылку? Там Я, знаю, Я знаю, что с ней надо сделать. Ее надо дать Кену. <свист> Мы отдадим ее Кену, потому что ему и правда нужнее. А ни хрена? Говорим oh, позже, Кенни. Чаку, что ли, нужно? Ну, well, теперь девочка умеет стрелять. Должно быть неприятно. Возможно, она скоро привыкнет. Be, be, Нашел это у Find тебя, если one. ты еще хочешь. Черт, ты думал, что она еще осталась. Спасибо. Хочешь? Нет, Конечно Ух Не узнаешь вкус, пока не выпьем Это точно okay. Если кто-то еще захочет выпить, дай им знать no. we'll Ладно М -м, это сейчас мы должны к Кенни, получается, подойти-то, да, отдать? Ну, сейчас давай зайдем, без проблем Кенни, брат, тебе срочно нужно уйти Чак просил узнать, хочется ли тебе выпить А у него есть выпивка? Да Да, это поможет Отлично, вот теперь возьмем карту И двигаем обратно, ой, стой-стой-стой-стой Обратно к Лементине двигаем Спасибо That's... Ну чё, парнишка-то взрослый, ему тоже, наверное, можно предложить, да, я думаю hey, ну, Привет, Бен hey. Привет hey. С Увидимся yeah. Да А, нет <laughs> Как же он его побрил, а Жесть It Просто это был, был я что? Я отдавал наши припасы бандитам. Что это? Это все моя вина. Зачем? Какого хера ты это сделал? Они сказали, что у них мой друг. Что он с ними. К тому времени, как я понял, что он не у них, было поздно. Они сказали, что убьют меня. Всех нас. Простили. Ну, в принципе, да, мы догадывались, что это был Бен. Как бы, ну, мотив его понятен. То есть, не просто так он все это делал. Ты все еще хочешь общения со мной? У меня и выбора нет, если только ты куда-нибудь не свалишь. Я, я думаю, что куда-то уйду. Ну и чем ты здесь занимаешься? Я все еще могу прийти в себя, поэтому он вышел подышать воздух. Что-то еще? Я думал, что стоит рассказать это Кенни. Думаю, нет. Я на полном серьезе, оставь свое дерьмо к себе Я понял you. Ты знаешь What? почему? Догадываюсь you Надеюсь you Увидимся yeah. Блин, я не понимаю, почему постоянно при разговоре с этим парнишкой я выбираю не те диалоги То есть то, что я выбираю, тут несколько значений Как бы это неоднозначный ответ и получается так, что я выбираю совсем не то У нас постоянно с ним только отношения ухудшаются Я вообще этого не хотел делать Но по логике, может быть, конечно, мы и правильно сделали Потому что он умолчал а в итоге такая хрень произошла Всего-навсего нужно было признаться И тогда можно было бы что-то с этим сделать И теперь погибло столько людей Что просто кошмар Эй, Клин. Привет. Hi. Я хочу поговорить о Саване. Да, и, и я тоже. И And что нам следует сделать, сделать когда приедем в город? Мы и не мы знаем, чего ждать. В городе может быть опасно и полный трендец. Но знаешь, и ты и я, мы команда. По команде нужен план. Несмотря на всех остальных, когда поезд остановится, ты и я должны точно знать, что нам делать. План? Мне нравится. Здорово. Думаю, нам стоит поискать твоих родителей. Правда? Еще бы. Тебе нужно знать, все ли с ними хорошо. Но если нет, то хотя бы что с ними случилось. Уверена, с родителями все хорошо. Yeah, да, лучше мыслить позитивно. Так всегда говорил мой папа. Давай взглянем на карту. Если мы сумеем узнать, где они были, то начнем с этого места. Похоже, мы we'll будем идти прямо через город, если никто нас не задержит по дороге. Теперь мы знаем на карте добрую часть саванн. Как считаешь? Они всегда заезжали в одно и то же место, когда приезжали в город. Эй, не переживай, мы что-нибудь да придумаем. Как ты уже была в Самане? Однажды? Ну, подумай вот о чем. В городе много отелей. Посмотри на карту, и, может быть, ты что-то вспомнишь. У них давали очень вкусные десерты. Место называется у... что-то на Э. Мар? Это оно? У Марша? Да, оно самое. Значит, пойдем туда. Да! Думаешь, у нас хороший план? Думаю, он просто отличный. Можно я поговорю со своими родителями? Ну, знаешь... Конечно, разговаривай. Здорово. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Рада. Даже лучше. Рада, что Рада. у нас есть план. хороший стрелок. Спасибо. Думаю, Он нам стоит посмотреть, по как мы далеко... О, черт! Всем держаться! Что-то случилось. Чего они там нашли? Пугающее лицо, кинь. Охренеть. Блядь, блядь, блядь, блядь, блядь! Может, мы пешком пойдем? Это пиздец как глупо, Бен. Я просто предлагаю. Даже не знаю. Я не такой опытный и мужественный, как вы, но думаю, мы справимся. У нас же есть черта в поезд. Эта штука наполнена не молоком, Чарльз. Там бензин или дизельное топливо, которые могут взорваться. Советую тебе держать себя в руках. Мы же команда. Херня все это. Мы... Эй, будете продолжать так рад, и вам подкусывают бошки. Парни, от вас стоит ждать проблем, потому что мы This можем спокойно родиться по-мирному. Нет, мы no, дружелюбные. Friendly. Опусти руку, Кен. Так все говорят. Мы знаем. Давай не it's будем их трогать. Great. Посмотрим. We'll Какие-то проблемы с вашим поездом? Да. Yeah. Ты стоишь прямо перед right ними. Чувак, Dude, здесь была wreck. авария, но отсюда it's выглядит so не очень серьезный. Отправь своего приятеля, пусть посмотрит. Если там что-то пойдет не так, то мы не дадим им уйти. Так, ребят, ну что, поднимемся с вами наверх. Мы в любом случае уже в следующей серии. Соответственно, спасибо огромное, что посмотрели до конца. Не забудьте также прожать лайк, написать комментарий к этому видео, что об этом думаете. Правильное решение мы приняли сами в этой серии. Я желаю вам здоровья любви удачи. Пока.